Что же будет, если не проходить скрининг обследования акушер-гинеколога? Во-первых, нужно знать все свои проблемы, связанные с шейкой матки, стоит ли наблюдать или лечить шейку матки, дальнейшие последствия во время родов и после родов. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, почему так важно проходить гинекологический скрининг. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация в нем будет для вас полезной. Любой девушке, женщине стоит обследоваться акушер-гинеколога раз в год на скрининг патологии шейки матки. Во-первых, нужно знать, все свои проблемы связаны с шейкой матки, стоит ли наблюдать или лечить шейку матки, стоит ли вмешиваться в оперативное лечение шейки матки, дальнейшие последствия во время родов и после родов. Если диагноз «эктопия» существовал до родов и после родов этот диагноз снимается то мы ведем просто наблюдение. Если же у пациентки существует а, патология шейки матки, связана с вирусом папилломы человека, и мы ведем наблюдение, то это ежегодное скрининговое обследование шейки матки. Если же а, у пациентки нет вируса папилломы человека, то мы ведем наблюдение и рекомендуем а, постановку вакцинации гордосилами. Хочется рассказать последний случай из своей практики. А, вела пациентку беременную, всем неделю недель у нее были выставлены тяжелейшие патологии, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, э, ожирение третьей степени, рез-отрицательный фактор крови, со всем этим я ее наблюдала, э, выстроила благодаря нашим скринингам э, ведение беременности и сегодня позвонив. Пациентка сказала, что она родила девочку 3 килограмма 45 сантиметров. Что же будет, если не проходить скрининг обследования у гинеколога? Самым страшным, что может случиться, придя через три года к гинекологу, которого вы не посещали, может возникнуть такой диагноз, как предрак шейки матки. Будет, естественно, являться показанием к длительному лечению шейки матки. Поэтому нужно задуматься и проходить вовремя все обследования у гинеколога предрак опасен развитием рака шейки матки, рак шейки матки опасен прогре прогрессией э, и метастазами, это ведет к потере органа не только шейки матки, но и матки с придатками и региональных лимфатических узлов, то есть все в зависимости от стадии заболевания, развития рака. Скрининг э, патологии шейки матки проходится не так страшно, как все думают, достаточно двух-трех посещений врача-акушер-гинеколога, на первом приеме сдаются все анализы, которые требуются, на втором возможно УЗИ, и на третьем это расшифровка всех анализов, подготовка к такому стрельнингу специально не требуется, берется анализы на фоне естественного. единственное требование это отсутствие полового контакта в течение двух последних дней. Противопоказаний к проведению таких скринингов нет. В каком возрасте стоит проводить скрининг с начала половой жизни до постменопаузального периода? В альфа Центр здоровья накоплен большой опыт проведения гинекологического скрининга. Если вы хотите позаботиться о своем здоровье, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию по гинекологическому скринингу, пожалуйста, нажмите на ссылку под данным видео.